Ночью они снова напали на наш дозор. госк переполнен. Все под контролем. Леша, послушай, Леша, что говорят люди. Многие хотят валить ты? со станции. Где ты, Леша? Хотел тебя отпускать на эту дежурку. Мам, что с Алексеем а, знаете? Пойдем, а пойдем, Артем, пойдем, отвали от него. Не видишь, он ради. Нюху, кто нибудь видел? Нюху. Восторонним нельзя. Леша, Петр, в самом объекте оказался. А, извините, не узнал. Это опять черные были, да? Проходите, товарищ сухой. Здорово, Артем. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Как раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу, но они словно разрывают на мозг душу рвут. Люди сходят с ума. И... И... И... Боже, когда же это закончится? Я больше не могу. Но Господи. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывать чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер.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 Чёрт, Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они Чёрт, идут сверху. Черт подери, только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Отдав Кирилл, бери никого. своих закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом.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 Колеса, кондуктор, нажми на тормоза, я к маменьке родной... Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьево его на платформу. Они уже заждались. Я буду там, и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертался, бабушка здорова! Вот стоц, куча кушает компот! Вот стоц, перевертался, ей мечтать снова! Вот стоц, перевертался! Прекрасно. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалею, что купил ее. Все Здорово. это? Папа. Чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше Говорила, что ты дебил, неудачник Мама, ты была права Ну ладно А теперь давай нарисуем что-нибудь другое Ну, например э, Давай нарисуем домик В котором ты хочешь жить с папой и мамой А домик большой? А когда вернется мама Мы ей покажем твой рисунок И она обрадуется Скажешь, что ты молодчина хорошо я нарисую Папа, а когда мама уже вернется скоро вернется обязательно вернется видела бы она как ты вырос а -а -а. О, черт приснится же такое опять снила что на поверхность попала Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. У меня своих хватает. В ближайшие 50 лет нам не грозит подняться наверх. Так что, спи спокойно, дорогой товарищ. Ну вот, этот мужчина, такой он оборачивается ко мне и говорит, «Девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле». Ну а я ему. Что же ваша жена так не готовит? А он мне. Ну, вообще-то, я как бы не женат. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед и с песней. <связь> Никого нет дома! <связь> вс грязь какая. -то. Невозможно <связь> просто. И люди грязные, вруные лицемеры. Предатели сплошные. Ты прав, Парень, Петя. везде Петя, да это тебя ты! Подванивает. Ну что, сам не сможешь открыть, что ли? Ах, ах, ключи что ли потерял? Ну иди, ищи их теперь, ключи свои. Знаешь же, что я с постели встать не могу. Смотри, кто тут такой шестеля. А? Да, а? Вот а, это кто? А, дай, я э. Слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Наваливай, Артем. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходи. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, пап. Извини, я больше так не буду. Артём, ну, прошу тебя. Ты? У меня сын болеет, Антошка. Не ты не мог бы. <связь> Неловко не как. Хоть пару патронов дать нам на лекарство, на рынок, а? на Я Вы тебе верну, как везде, только смогу. Да Спасибо, Артём. Есть еще добрые люди. Вот, посмотри, вышли. Ловка голова свинину? Да. Опять наш Давай, не давай, скотина пьяная. подарок. Такой защиты хватит точно. А? И, что? и что тебе надо Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты Сколько можно синячить? Клин, если ты, ты а Слушай, Клинуси, а если не встанешь, вред. я вернусь со сковородкой и тебе хана. Маха, ну отвали Ну давай, двигай! Господи, с алкашом ведь живу. Да Только с Застань, я сам пойду. Потому что я гордый. Ну, все, посмотри, смотри, смотри. Жить счастье. рядом. Если рядом идем, Привет, Артем. Так что у нас с этим новичком. Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты, типа, родился с калашом в руках. Солдатами становятся? Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются или шлюхами. Солдат это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит, годен к воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Ничего Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз.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 Мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху. Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро. Не будет. Земля достанется мутантов. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил. Может, вначале там кто и спасся, но сам подумал. Сколько лет прошло? Сколько лет? А связь ни с кем так и не, не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы-то. А Петербург? Какой чудный город был. Соборы его невероятные. Адмиралтейство с золотой игло. Я вот отлично помню летние вечера на Невском. Все битком. Девушки точеные фланируют красотки, детишки с морожеными шариками. Отовсюду музыка несется. А воздух, какой воздух? Не додышаться же. Какой прекрасный мир мы уничтожили. О, привет! Ну, чё, как? Ладно, сынок, ты готов? Слава. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну, и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые. Жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Теперь опускай. Руки. Ну или там, а сыновей. Спину. Недорого. Артём! Сюда! <свист> <свист> <свист> Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. А я бы, если такую штуку штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение… По местам! Ты, Артём, садись сюда.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 Ну мужики, Поехали. пожелайте нам удачи. Ну как? Готовы немного прошворнуться? Круто, Дарджев. Наконец-то свобода, хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче.